всем большой привет сегодня будем готовить очень вкусную закуску мухоморы такие яркие грибочки украсят любой праздничный стол список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика а также в описании под видео приятного просмотра 100 граммов вареной колбасы нарезаем самыми маленькими кубиками 80 граммов твердого сыра натираем на мелкой терке. На этой же терке трем три вареных яйца. Один свежий огурец нарезаем кружочками толщиной примерно полсантиметра. 6 помидоров черри разрезаем пополам. Затем соединяем в миске колбасу, сыр, яйца. Добавляем 1 две столовых ложки домашнего майонеза. Перчим, солим по вкусу. И хорошо перемешиваем. Дальше берем кружочек огурца. Из приготовленной массы формируем ножку. Хорошо прикрепляем ее к огурчику. А сверху кладем шляпку из половинки помидора. Украшаем блюдо любой имеющийся под рукой зеленью. Характерные для мухоморов точечки наносим майонезом непосредственно перед подачей на стол.